Извините, пожалуйста, мародер 120 гигабайт, а когда выйдет битва с подписчиками? Да, там просмотров мало уже, никому на, нахер не нужна, не хочу ее. Three days later. А, извините, извините, мародер 120 гигабайт. Отвлекитесь, пожалуйста. А битва с подписчиками 12 выпуск. Когда выйдет? Да там мемо дерьмовый кидает, не хочу я сейчас ее снимать, удиви. One week later. Извините, а мародер 120 гигабайт. А, слушайте, может вы все-таки снимите 12 выпуск битвы с подписчиками, а? Да там мало лайков ставят, блин, никому это не надо, не хочу я. Мародер, мародер, ну может быть вы все таки Да я понял, понял, понял. <связь> Сука. <связь> Битва с подписчиками, 12 выпуск. Йо -йо -йо. Всем респект, братва. С вами Мародер 120 Гигабайт. И у нас сегодня снова битва с подписчиками. 12-й выпуск уже спустя 20 лишним месяца, хотя бы не такой долгий прерыв, как в последний раз. а тут без долгого вступления. Давайте сразу к мемам. Погнали! Мемы снова выкидали в телеграм-канале, в нашем специальном посте закрепленном. Пожалуйста, если вы еще не подписаны, на телеграм-канал, подписывайтесь, ссылочка в описании, там же ссылочка на другие соцсети, всякие ВКонтакте, Дискорд. В общем, найдете все, что вам там нужно. Подпишитесь, где вам там нужно. Еще у меня появился второй канал, если вдруг кто-то не знает, на нее тоже подписывайтесь описание ссылочка и давайте уже мемы смотреть <соргул> <соргул> <соргул> осуждаю ну естественно мы начинаем с нетолерантного мема чтобы мой канал все глубже в задницу загонял youtube спасибо вам ребят за старание youtube это все шутки пожалуйста Идите нахуй, спамеры заебали меня. Все показанное в этом видео не является мнением автора и не может с ним не совпадать. Пожалуйста, не надо дня банить, пожалуйста, не надо выдавать мне желтую монетку, пожалуйста. Не надо мне ничего выдавать! Ну, кроме рекомендаций, конечно же. Хуй тебе. <свят> О, такой! Дедушка Мороз знает, кто был плохим мальчиком в этом году. Что-то, судя по вот этим ногам волосатым, на плечах у нашего замечательного Деда Мороза. Кстати говоря, он лысый. Почему Дед Мороз лысый? Вообще-то, Дед Мороз точно уж мог бы и себе как-то, наверное, подарить сам имплантацию волос, откуда надо. К тому же, судя, даже по этой картинке, волос у него достаточно есть, откуда пересаживать. И я не про бороду совсем говорю. Можно и с ног соседних взять, собственно говоря. Судя в этой фотографии плохим мальчиком был огромный волосатый мужик. И, возможно, для него вот подобное наказание совсем не является наказанием, а как раз подарком. Получается, мальчик был не такой же плохой. Сегодня вечером закончим стяжкой наше Поч дело. Потом? Да. И дальше больше посмотрим. Вы делаете только стяжки? Да, да, стяжки. Как компания у вас называется? Не, компания у нас, мы наевщики вот. Такой честный молодой человек. Мне кажется, если человек с тобой честен, ты можешь ему доверить любое ответственное дело. Да, маляц, подуй. Не Да, блядь! Расизм, сексизм, пропаганда наркотиков, гомофобия, гомеопропаганда? Все собирайте вы в своих мемах, кидайте мне, чтобы я это транслировал. А потом я обязательно получу либо статью, либо желтую монетку от YouTube, да? Поставьте хотя бы, пожалуйста, лайк под этим видео, напишите комментарий, чтобы хоть как-то его продвинуть, потому что я чувствую, что снова мы с вами будем немножко не в том формате, который а, YouTube любит. Пропагандист альтернативного зрения Марк Комиссаров. Хозяин сети коммерческих курсов по развитию сверхспособностей. Каких только чудес не показывают его ученики. Заяц. Заяц. Лиса. Лиса. Я правильно понимаю, что это реклама русской версии, да, адаптации сериала «Пацаны»? Очень на это надеюсь. А почему вы как-то так вот боком смотрите? Я вот так вот вижу. Правым полушарием? Да. А если вот здесь картиночка? Не видите. Ладно. Старый ставил просто жесткого кринжа за свою ученицу. Она получает визуальную информацию в мозг напрямую. Из глаз. Хорошо. Что я вам показывал? А так? А если я все-таки масочку чуть-чуть вот так сделаю? А ты Катюша, ее наверх, подними. Не следуй тому, что тебе навязано. Ты демонстрируешь способность... Правильно. Кастрюлю все правильно! Сантиметр ниже способность исчезает? Исчезает. Настоящий российский супергерой, которых мы все, блядь, заслужили. Чуваки, это называется, когда ебешь бывалую... Мне вот ни разу подобное не попадалось, и это я не размерами своими хвастаюсь, если что. Напоминаю, что размер члена любого стримера можно вычислить, разделив количество его подписчиков на 100. Ох, классика. Покажу, покажу, нападение... Ну, да, это я видел, это я видел. Я не буду вставлять, конечно, полностью да, этот мем, но... Я хочу сказать, что мем Сукашенко, а я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение, для меня является мемом 2022 года. Однозначно ему, сука, золотой... А что в мемах дали, блядь? Золотого свидетеля, блядь. Кто-нибудь помнит еще, интересно, мем свидетелей с Фрязина? Какие мы старые. У меня две разы в жизни. Наркотики и бой попугай. Конечно, опять про наркоты, опять про наркотики, правильно? Давайте, давайте, ебашьте, валить мой канал, стреляйте в меня, давай! Люблю хрен и сердечки с карточкой, но не люблю кровь в них и жирную верхушку. Однако после всех манипуляций выглядит все так, будто я решил навернуть кастрюлю за мне прям интересно, что она там за манипуляции такие дела, что получилась кастрюля за Если бы я знал, я бы точно замутил замечательный, великолепный кукин-стрим, где мы варили бы кастрюлю за но вернули бы ее как следует. В принципе, этим я сейчас на Ютубе занимаюсь практически каждый день и так. Вот ругается, что есть мат на Ютубе и что дети могут увидеть. Так ты же не идиот! Если включаешь ребенку Артемия Лебедева или плюс 500, понятно, что там будет, э, да и всегда же есть дисклэмер в начале. Но если даже случайно прозвучало слово хуй, останови видео. Забери ребенка, скажи, мол, прости, тебе такое смотреть не нужно. Да, здесь говорят слово хуй, тебе такое слушать нельзя. Здесь говорят плохие слова, так что пиздуй все в комнату. Ха-ха-ха! Пушной, между прочим, Господь и Бог, напоминаю вам, этого человека надо любить, уважать и всячески поддерживать. Я идиот? Я идиот? Я идиот? Опа, самодельный мимас, наконец-то от Егора, я уже думал, их не будет в этом а, выпуске. Артем, когда его заебал Вазген? Подписчики, когда изъебал Солянка? Если мем Егора, что мне делать, ты все-таки старался, но мем про солянку уже не актуально, уж мы все про нее забыли. Я надеюсь, что в принципе ее подписчики они тоже забыли. А если ты сейчас можешь недоумение, какая солянка? Что за солянка? О чем речь вообще? Что солянку готовили на каких стримах? Нет, надо, сука, на стримы ходить, оно будет ждать. Ты понял, сука, нахуй! Приходите на стримы, пожалуйста. Сейчас все очень очень плохо. Если ты не приходишь на стримы, то ты гей. Блин! кулинария или барбекю подписал а, Ник. Слушайте, ну это надо готовить, конечно, на кукинг стриме, я считаю. The time has come for this cookie. Пожалуйста, а -а -а -а -а! хватит кидать мерзких ужасных насекомых, даже пусть их убивают, съедают милые, классные, красивые желтые рыбки. Это все равно отвратительно. Ну блин, это не надо, блин. Отвратительно. Отлично в бит попал, красава. Эра будущий современный рэпер, блядь. Тупой нахуй, но в бит попадает, молодец. Ютуб, Артем, Ютуб, Артем, хочу возвращение монетизации. Ах ты, мелкая паскуда! И смешно, сука, блядь, и грустно. Но я думаю, на самом деле, в ближайшее время монетизация к нам не вернется. Соответственно, не будет ни рекомендаций, никакого продвижения, ничего хорошего, в общем-то. Поставь лайк у тебя стримера. Да ты заебал. Ютуб списывает Артема лайк со стрима. Реакция Артема. Дайте мне кирпичи я въебу ему. Да мне уже насрать на самом деле. Вот на все вот приколюхи Ютуба. Я уже, понимаешь, каждый стрим, каждое видео я жду, что он еще выкинет. И, в общем-то, меня уже ничем не удивить. Я, так сказать, поживший, старый, выебанный во все щели и готов страдать дальше. Реклама мобильных игр, она такая. Освободить его? Да, нет. ха Жизнь а вообще, между прочим, маркетологи мобильных игр, берите на вооружение и используйте. Я сам, блядь, игру бы пошел сразу скачивать, чтобы освободить бедного котенка. Кстати, новый выпуск треш-рекламы мобильных игр вам вообще нужно или нет, напишите, пожалуйста, в комментарии, я вас умоляю. Он в порядке? Он в порядке, скажите мне, пожалуйста. Когда хочешь научиться летать, но потом об этом жалеешь. Свобода, равенство, толерантность и социальные гарантии ⁇ это миф для сутки. Ну хватит, пожалуйста, хватит, хватит шутить вот так. Ну хватит кидать такое, но меня же, блядь, выебут! когда не точно придет огромный черный мужчина, блядь. И скажешь, помнишь все твои шутки в этом видео? Ну, блядь, пришел час нас платой, сука. могло мне не пиздануться окончательно в этом году. Ничего не помогло, я пизданулся. Вообще это похоже очень сильно на мое поведение, когда у меня на стримах никого нету, да? Я начинаю пытаться спасти атмосферу стрима своим безумием. Это, кстати, иногда помогает на самом деле. Но знаете, ребята, что иногда пизданутые люди, они вовсе не пизданутые, они несчастные, бедные, их надо пожалеть, поставить им лайк. Сколько можно, блядь? Сколько можно? пт твои мать, блядь, вы, блядь, тварите! Вот ебать надо! Когда играешь в любую игру из souls серии, босс делает один шаг ко мне, я. Перекат. Славься, всего, великий перекат! Перекати меня к победе! Я хочу побеждать этих сраных боссов! Кстати говоря, в ладонринг вообще не играем, а надо бы поиграть. Пессимизм. Стакан наполовину пуст. Оптимизм. Стакан наполовину полон. Феминизм. Стакан изнасиловал меня. Стаканасильник. Я тебе просто дал совет, как можно провести свободное время, а ты, блять, Пился. Алкоголизм, между прочим, одно из самых дорогих и тяжелых хобби, чтобы вы понимали. С чего начать разбор SSD? Начнем с того, что ты пиздоглазая мудила. Это реально так будет? С чего начать разбор SSD? Блять, тут сразу эта картинка и, собственно говоря, эта картинка и, в общем-то, ну да, ну да, а что поделать? Видимо. Так и есть. Именно поэтому вот этот SSD-шник, который я купил два месяца назад, я все еще не вставил в свой PC. Боюсь подобного осуждения. <связать> Какой большой у него гриф! That's what she said. <связать> Открыть бизнес, строить карьеру, фриланс на Бали. Я. Надо немножко подправить. Вот так лучше. Единственная пара, которую не разлучить, это ты и твой алкоголизм. Это даже не мем, это просто правда про меня. Алло. Петя! А! Надо двери замерить, Петя! Возьми рулетку там попроси! Ура. Двери надо замерить скотельно, те двери! И вот ты меня слышишь, нет! Они слышишься тут ушли! Выйди на нет. улицу, баный врат, блядь! Тупо разговор твоего деда с твоим батей! Ч там? Двери, пожалуйста, замери. Надо размеры дверей снять нам ну, в срочно, блядь, как всегда нам. О как я нормально! Ты меня слышишь, что я говорю, ебаный брод? Выйди на улицу, блядь! Ну Двери замерить надо, высота ширина. Чего надо, Саш? <свят> ты, ты что, сука, издеваешься? Двери, блядь! Хапные, замерить, блядь! Дед просто не хочет работать! отвали от него пиздуй домой, сам и мерей! А дед пойдет самогонку выпить с соседом. Что ты делаешь, кот? Кот! Остановись! Тебе нравятся большие мохнатые яйца, да? ебать обезьяну. блять, Это уже было! Второй раз на эту залупу попадаюсь. Сам обезьяна, понял? Девушки буквально тискаются. Общество. Они просто лучше подружки. Парни, вас соприкатываются руками. Общество. Вай, are you gay? Ручку давай. Я разговариваю по телефону своей мамой, Мои друзья нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй. Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй. нахуй, нахуй". Это жизнь, между прочим, в детстве родители звонят, и сразу друзья, а, давай, еби ее! Давай, выбей ее! трахни меня в очко, давай! Плюс чат, если с тобой такое случалось. Дети, цветы жизни, родила и выбросила в клумбу. Джамал, я не знаю, что джамал, но здесь я лучше вставил бы вот это. Ты знаешь, что он начался? Стрим имеется в виду. Зритель, да. Родился с гигабайт. Ты не пидор? Зритель, нет. Тогда ты сможешь прийти. Думаю, да. Так приходи на стрим. НЕТ! Моя жизнь каждый день. Мемы раньше смешные, жизненные, разнообразные. Мемы сейчас. О. Это правда, и возможно именно с этим связано наличие довольно-таки сратых мемов в нашем любимом телеграм-канале под постом обиды с подписчиками. Ребята, не забывайте то, что я просил вас делать еще в прошлом выпуске И трой контент, говорю! Ну вот, это был, собственно говоря, последний мем очень в тему. Поэтому на сегодня мы заканчиваем, ребята, кто досмотрел до конца, большое спасибо, не забывайте, пожалуйста, про лайк, не забывайте, пожалуйста, писать комментарий, какой мем вам понравился больше всего. Конечно же, подписывайтесь на наш Телеграм, чтобы принимать участие в с подписчиками особенно если вам не нравятся мемы, если такие, ой, что не смешно, что хуйня какая-то, так исправь ситуацию, да, возьми дело в свои руки, сука. Ссылочка на все соцсети, Дискорд, ВК, Телеграм, естественно, в описании, там ссылочка на второй канал, на который надо подписаться, потому что там тоже. Проходят стримы и видосы даже уходят, представляете? Ну, а на сегодня, собственно, это все. Тем, кто кидал мем, конечно, большое спасибо. Ребята, будьте активнее, фильтруйте контент. Жду всех очень сильно в Телеграме. Ну, и на стримах, конечно же. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу.